Время есть последовательность квантовых элементов сверхсветовой реальности, устремленных в физическое пространство, их проявления. Элементы в проявлении выстраиваются последовательно, линейно. Управляется эта последовательность сознанием, поэтому через сознание можно управлять процессом проявления событий. Это так, как бы, методологическая подсказка. Если вы диагностируете состояние организма по цветовому ракурсу, то должны знать, темные тона обозначают места, где происходит деструктивный сток энергии. А светлые зоны поступления, восстановления энергии. То есть, когда вы визуально уже имея, так сказать, ну, какие-то навыки сновидения, потому что они могут быть разными. Это не то, что вот у кого-то прям сразу все стало видно и понятно, а оно тоже этапами развивается. На каком-то этапе вы можете видеть вот так энергетически на каком-то виде образов, но это все этапы развития. И, например, если вы хотите осуществить контроль за функциями клеточных структур организма, то обратите внимание прежде всего на энергетическое состояние щитовидной железы, которая обобщает эти процессы в организме, сканирующий импульс сознания лучше осуществлять со стороны правой ключицы, то есть со стороны олицетворяющей опыт прошлого, где человек является основой мира, создает элементы мира и определяет события мира. Это все человек, это все вы, только что вы об этом знаете что вы знаете о самих себе. Вы гораздо больше того, что о себе думаете. Восстановление тоже можно производить через светосозидание. Ведь организм человека является изменяемой в зависимости от восприятия структуры мироздания. Его можно рассматривать как комплексное обобщение следующего уровня реальности, где энергия распада и энергия синтеза контролируются сознанием человека. Темные зоны – это участки искривленного пространства, где доминирует хаос. На самом деле искремлено не пространство, а ум человека, воспринимающего пространство. Он порождает мысли, которые как мошки саморазрушения атакуют тот либо иной орган. Ведь мышление – это шестое чувство человека, которое через эфир должно удерживать мир в гармонии вечного развития». В древней Сеферот сфера Сатурна, то есть Бина, имеет черный цвет. Это цвет изначальных энергий, олицетворяющих правосудие и образующих разум материальных форм. А следующая сфера Нептун, Хокма, имеет белый цвет. Это мужская положительная энергия, олицетворяющая мудрость и милосердие. Это наши небесные родители, образующие через чакровую систему энергетических центров духовный каркас нашего небесного тела, которое проявляется в Уране, это сфера Кетер, цветовой гаммой возвышенного сияния. Здесь мужское и женское, как две энергии, образуют неразрывный союз единства, благодаря которому возникают новые частоты существования и мира, и людей. Но помните, сначала надо побыть землей, прежде чем станете солнцем. И свет, и тьма – это все одно и то же но в разных ракурсах восприятия. Тьма – ультрафиолетовое излучение, а свет – инфракрасное. Они вместе и рождают первое Солнце Абсолюта. Абсолют – это глобальная гармония всего совсем. И первый человек, который достиг этого состояния на Солнце, он отразился на Землю семью градациями солнечного света. Каждый чакра нашего тела – это наше маленькое личное солнышко, согревающая нас и освещающее нам мир. Семь чакр открывают общение с солнечной системой, а тринадцатый чакр – общение с Абсолютом. То есть, от 7 надо дойти до 13, то есть 8, 9, 10, 11, 12. Но для этого надо в себе наработать тягу к единению, к преодолеть единение. Одежды кожаные ⁇ вот граница разделения внутренней и внешней Вселенной. Созидание ⁇ это всегда партнерство. Будем едины в своем творении. Достигнем синтеза. Будем разобщены – возникнет распад. Теза – это предпосылка к синтезу и антитезе. В процессе единого созидания повторять друг друга не нужно. А созидать в согласии нужно. Чего нас, собственно, и учат здесь, на Земле. Как мы думаем, так и живем. Вот почему древние мудрецы призывали, «Не называйте своим ничего, кроме своей души. Только она твоя». Да, душа всегда наша, а в ней Бог. Поэтому мы говорим, «Боже мой, не твой, не чей-нибудь еще, а именно мой». Еще в тринадцатом м классе, где мы учились вместе с Игорем Орепьевым, меня объявили генералом-наместником. Генерал а потом и на земле, где я был в то время директором издательства художественной литературы, мне неожиданно присвоили звание генерал-майора и объяснили, что это звание присваивается по давней традиции всем руководителям этого издательства. В Союзе писателей директоров Худлита так и звали литературные генералы. Генерал наместник Петров. Так меня именовали он на классе. И я долго не мог понять, почему так именуют. Какой в этом смысл? Однажды объяснили. Генерал представительствует собой того, кто передал ему эту власть. В имени ген е ра Л ген – наследственные знания. Е – энергия силы. Ра – духовный источник энергии, знания и силы. Л – вектор духовного развития. Имя Бога Ра – записано на родовом гене и передано через энергию Духу, устами Духа, свет Бога Творящего, вот кто такой генерал-наместник. Ну, собственно, по жизни я именно это и делаю. Пишу книги, передаю знания, которые дает мне Отец, он дает именно для того, чтобы передать, то есть я принял это назначение и, в общем-то, его исполняю.